На юге Тихоокеанского побережья Перу 14 января 2018 года произошло землетрясение магнитудой 7,1. Гипоцентр подземного толчка располагался на глубине 41 километр, а эпицентр находился недалеко от города Чала. Национальный институт гражданской обороны разместит стополаток и матрасов для размещения пострадавших от катаклизма. Поступившая угроза цунами отменена. На сегодняшний день тяжело предсказать, кто окажется климатическим беженцем, а кто принимающей стороной. Ведь во времена глобального изменения климата, которые уже наступили, катаклизмы происходят даже там, где раньше их никогда не было. Важно уже сегодня становиться человеком с большой буквы, чтобы во время чрезвычайных ситуаций проявлять свои истинные человеческие качества и помогать друг другу вне зависимости от социальной, национальной и религиозной принадлежности. Взаимопомощь и взаимоуважение сегодня не просто модное явление. Это необходимо для выживания человеческой цивилизации. Не знаете, как поступить в сложной ситуации? Поступите по-человечески. Уважаемый зритель! Узнать подробнее о катаклизмах и путях выхода из сложившейся ситуации вы можете в докладе ученых AllatRa Science о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле,